Привет, мои дорогие подписчики, сегодня я тоже буду играть в Вормикс, и в этом видосе будет очень много боев, то есть этот видос, он не как, ну, типа, подборочка крутых боев, этот видос как инструкция, типа, как я играю, вот смотрите, у меня сейчас 300 рейтинга, я буду за этот видос набивать примерно 100 рейтинга, то есть вот они все бои, которые я играл, чтобы набить 100 рейтинга, все без, короче, перемоток, без нарезок, без всего, то есть вот я зашел в игру, и начал снимать. И вот то, что я наснимал, по сути, просто смотрите, как проходило набивка рейтинга. Это все ускорено, и я, естественно, буду все озвучивать, поэтому скучно вам особо не будет. Может быть, что-то для себя интересное вы увидите, как играть против людей, у которых довольно неплохой арсенал. Вот, например, у этого чела, ну, все-таки Арс получше, чем у меня. Есть, как он называется, Джек Хаммер вроде бы. Так, короче, вот этот вот черный... Драндулет у него есть, то есть это уже человек, который имеет лучший арс, чем я, ну и, и меч вампирский тоже. Вот смотрите, как мы и играем. Короче, в некоторых боях есть прикольные моменты, можно с них посмеяться, если у вас, например, проблема с психикой. Лично я посмеялся, когда играл еще. Вот, кстати... Вот, я не знаю, кто-то из вас, ну, пытался снимать видосы или нет. Но, если честно, я вот смотрю свой видос иногда целиком. То есть, этот видос идет по Вормиксу, именно по Вормиксу. 30 минут, и я его просто смотрю э, с удовольствием. Свой же видос. Там, прошлогодний, самое начало, короче, когда я только начал снимать Вормикс. Кстати, э, еще хочу сказать, что сейчас я разрабатываю свою игру. Не повезло, челу, кстати. Э, я ничего не знаю, я не программист. Я просто попущенный оп лох, который хочет научиться делать игры вот ей осталось примерно три месяца еще я потому что делаю в одиночку все рисую пишу короче просто сложно при том что я ничего не знаю и так я буду в каких-то видосах оставлять ссылки на свою игру и очень вас прошу поддержать если вам интересно что именно за игра как она будет выглядеть как рисуются персонажи переходите в мой инстаграм ссылка в описании и я буду что-то там показывать Какие-то моменты из игры, механики Вот, вы можете писать, типа, мне это не нравится Я не хочу, чтобы такое было Я такой, окей, будет по-другому Вот, но это чуть попозже Ну, в инстаграм можете зайти сейчас, потому что там уже начнется Рисование персонажа буквально вот через три дня а, Смотрите, Челу не повезло Раз, когда он сорвал на ход Теперь он почему-то начал летать по всей карте Еще раз сорвал ход а, То есть, потенциал был выиграть Но он его просрал полностью он не использовал вообще никаких шансов. Просто такие вот бывают игроки. Вам может повести, вы просто не сдавайтесь. Если, если вы видите, что у чувака там супер шапки, супер арсенал там и прочая фигня, не надо сдаваться, потому что он может быть очень тупой, либо ему может не вести. Ну, такое бывает, да. Кстати, сегодня у меня какая-то дичь происходит просто с самого утра в квартире. Сначала сетка начала орать на своего сыночка, она, кстати... Она очень странный человек, на самом деле. Ее сын э, гавкает и бросается на всех людей, как будто он пес Ему около 10 лет. Но это серьезная проблема у человека со здоровьем. У нее кстати, тоже. Но это не суть. Она орала, разбудила меня. А потом у нас что-то случилось. Авария какая-то газовая в доме. И теперь, вот сейчас мы, вы, наверное, не слышите, но чуть попозже будет э, звук, как будто долбит по трубе, по батарее. Но это долбит по газовой трубе. В общем, сегодня денек особо. Не хороший, и даже очень-не очень. Но попытаюсь я озвучить видос, потому что уже пора. Так, вот это плохо. Плохо то, что меня так зауронили. Очень это неприятно, конечно. Так, ну, не знаю, что он сделает. Мину, ну, на мину, естественно, на мину накидает. Но так-то у меня full а, бронер, по сути, 40 брони будет. Но сейчас это почти фул. А, нормально не получилось, неплохо Смотрите, я буду максимально сейчас играть э, на рейтинг То есть у меня цель не проиграть почти ни одного боя Поэтому в каких-то моментах, даже очень тупых, я буду юзать То есть если у меня, например, чувак нанесет больше 200 хп, я буду юзать Независимо от того, даже если у него будет там 5 хп, я все равно заюзаю Потому что, мало ли что, Мне э, моя цель сейчас это э, побеждать Поэтому вы не думайте, что я там какой-то раб Хотя я и есть раб на самом деле То есть я не отрицаю то, что я играть совсем не умею и еще у меня такой вопрос к вам, а может ли кто-то из вас, например, на 30 уровне, если меня кто-то смотрит, помочь мне потом, через месяц, если, конечно, все будет хорошо, пройти всех боссов, напарников, в напарниках. То есть мне нужен чел, который поможет мне дойти до, как он называется, архидемонова и пройти его. Потому что, ну, кроме этих, как они называются, фантомов, я их куплю за гемы, потому что я ни разу в жизни их не проходил и не собираюсь. Типа, я не умею их проходить. 50 хп, 57 хп, я не знаю, как убивать его, я потратил две балки уже, а, я знаю, пройду сюда и, не знаю, что сделать, коктейль нам дам ему, и все, коктейль, изи, ну, на самом деле, бой был не такой уж и легкий, типа, просто я имею в виду то, что без юза я смог победить, вот это для меня считается легкий бой, так, ну, Деливери Club, мы все знаем, что Вормикс уже зарабатывает с последних сил, я ничего против рекламы не имею, но реально рекламу, у которой нет возможности пропуска, это, это странно. Зачем такая реклама? Мне она не нравится на самом деле. И, и главный прикол в том, что после боя тебе э, дают рекламу, которую нельзя пропустить, но чтобы ты удвоил монетки, тебе рекламу не дают. В этом-то прикол, потому что ты сам ты хочешь посмотреть рекламу, тебе ее не показывают. А когда ты не хочешь, тебе ее показывают. Гениально, просто гениально. Мне, мне не нравится такое на самом деле Разрабы если... Ну, конечно, естественно, никто из разрабов не смотрит Потому что я какой-то ноунейм no Но это странно Это странно Почему у вас так реклама интересная появляется? Е ну, я знаю, типа, я, ну, пытаюсь создать игру Я знаю, что на это повлиять сложно Но реально это очень странно Я не знаю, выиграю я или нет сейчас Потому что, ну, у чувака, видно, есть артефакты э артефакты, точнее, один Есть шапка э Шапка дерьмовая, кстати но все равно, у него, возможно, получше арсенал, раз уж он потратился на шапку-артефакт. Это логично. Так, да и уровень у него выше. Хотя нет, вроде и не выше. Вроде такой же. Ой, ну почему я так попал, я не понимаю просто. Почему? Я же прыгал вниз. Почему? Откуда там вообще эта ступенька? Он сейчас кинет мины, и все, и мне конец. Очень плохо. Это просто отвратительно. Так. А, он тупой, походу. Не, ну хотя бы коллаж дал. Нормально. Нормально. Теперь балочку и огнемет. Изи. Бой опять. Ну, в общем, да, мне понравилось так играть. Я, я кстати, не знаю, почему сейчас не попадаются uh, такие люди с хорошим рейтингом и шапками за топ. Потому что, когда обычно играешь, постоянно одни топеры. А, вот этот бой, я, ну эти бои я записываю примерно в 4 вечера, ну то есть 16 часов по МКС И где топеры? Их нет, чувак вообще просто сдался Опять это реклама Я извиняюсь за то, что я не перематывал, просто сейчас я не монтирую на ПК эм, Я не знаю, у меня сломался микрофон и мне просто неудобно монтировать на ПК, в общем, да Я монтирую с телефона и тут обрезать очень сложно, очень сложно обрезать нормально потому что на айфоне вообще почти нет программ, которые дают это сделать. А платить деньги за все, что движется и что они движется на экране, ну это реально стрёмно как-то, да? Mm. Согласитесь. У кого из вас iPhone очень тяжело пользоваться им, ну полноценно, типа, за все нужны деньги платить. И мало того, что он стоит 20 тысяч минимум, нормальный телефон. Вот. Еще один бой. Но ну, тут уже понятно, тут я, скорее всего, проиграл потому что у чувака уже крафт шапки, есть, правда, жестокий, и есть, э, как он называется, тотем огня, ну, артефакт на огонь, сильный довольно-таки артефакт, всем советую, кстати, вот и новичкам, покупать именно тотем огня, потому что это реально топовая вещь, ну, да, не, не, не, нет, он, он дурак, он дурак, это видно. Это понятно. Я имею в виду не в том смысле, что он человек дурной. Просто он играет без ума. То есть он просто жмет на кнопки, возможно, даже закрытыми глазами, возможно, даже ногами. Вот, поэтому он и проиграл. Так, следующий бой. Видите, все очень просто, все просто. Я просто просто не монтирую, потому что все просто. В общем, просто, да. Смотрите. Кто там опять попадется? Вот Опять раб. Ну, изи же играть, изи просто, изи. Я я не понимаю, правда, почему у меня не получается набить тысячу рейтинга хотя бы. Наверное, потому что я не так много играю. Вот, ну, в общем, я в основном придерживаюсь такого понятия, как пойти с 30 уровня на ставки. Я объясню, в чем прикол, если вы, конечно, до этого момента вообще досмотрели. Прикол в том, что если вы пойдете на мелких уровнях на ставке, то это будет, ну, это будет, я не знаю, как сказать... Дебилизм это будет, потому что вы будете просто набивать рейтинга. Каждый день вы будете по 20, там, ой, по какой 20, по 10, по 7 рейтинга получать, э, сколько вы сможете сыграть. Допустим, 100 боев ты сыграешь да, в день, 100 боев. Из них ты выиграешь 80%, пускай, процентов. И это по 7 рейтинга, я не знаю, ну типа 7 на 100 получается 700, да? 700 рейтинга. И, ну я не знаю, 80%... Процентов где-то 560 рейтинга ты получаешь. То есть тебе нужно сыграть 100 боев, чтобы получить 600 рейтинга. Но это ненормально, да? Это очень сложно, 100 боев играть. Я сейчас наиграл меньше 100 боев. Вот у меня 21 уровень, меньше 100 боев. Вы понимаете, как, типа какие масштабы? Если ты идешь на 30, тебе играть нужно, ну, я не знаю, в 4 раза меньше, чтобы набить те же самые 600 рейтинга. Ф, прикол вообще, чел нормально сыграл, прыгнул на свою мину. В общем, суть в том, что ты не можешь на мелких уровнях ни шапки получить, ни, ар ни арсенал, и тебе приходится очень много задротить на ставочках, чтобы хоть какой-то рейтинг получать. На 30 уровне у тебя есть шапка без рейтинга от любого босса. У тебя есть артефакт, это... ну, да, короче, любой артефакт даже можешь купить за гемы, то есть прикол вообще покупать какие-то странные артефакты жаловаться, что у тебя нет своих. Ты можешь любой купить, можешь скрафтить мечи архидемона, и идти с ним на ставки И у тебя фул арс еще полностью То есть ты можешь купить кота Шапку с босса Или робота и шапку с а, ассасина И просто иметь всех на ставках Вообще изи, даже без арсенала вот. А на мелких уровнях ну, Это мазохизм Я считаю это настоящий мазохизм Поэтому я особо не бью рейтинг на мелких уровнях Я вот сейчас просто вынужден снимать видосы Ну как я не вынужден их снимать Я вынужден играть на видосы И ну играть на мелком уровне Так бы я не играл я просто в том году начал, в это же как раз время, нет, позапрошлым, два года назад, снимать именно на 30 уровне. Я уже был на 30. -м. Поэтому я не советую вам играть особо на мелких уровнях и расстраиваться, то что вас там имеют как тузи грелку. Это не страшно, это абсолютно не страшно. Следующий бой сразу прям подбор находит, очень хорошо, отлично просто. О, смотрите, 4К рейтинга, 4000 рейтинга. Как мы будем сейчас играть? Как? У чувака уровень явно меньше, чем мой, это понятно, но это ему не мешает купить себе шапку за 80 гемов и какой-то артефакт. То есть сейчас у него брони, я не помню, сколько у шапки, вроде 12%, то есть 20% брони, э, вампирки у него почти, 20%, это довольно много. Паука даст, да? Ну давай, давай, давай. А, жалко я не слетел. А, ну смотрите, получается, что он... Сейчас огребет еще на 150 урона с огня, примерно. И тогда останется... <рикол> Прикол вообще, чел нормально играет. и Еще один огонь и все, и он по сути сдох. Один огонь всего лишь. Изи. Вообще, ну я не знаю. 4К и так тупо играть, это довольно странно. Гасан. Ну что ты делаешь? А, у него соединение поход потерялся. Понятно Не повезло, чела Кувалда, ну давай Все, остался огнемет а, Я на всякий случай заюзы, наверное Потому что, я не знаю, ну типа у меня цель выиграть Поэтому да А хотя смысла сейчас уже юзать Типа ему остался один ход А 300 хп он мне может снять только барашкой Но если бы у него была барашка, он бы заюзал его в тот момент, когда давал мне кувалду, то есть вместо кувалды. По сути, сейчас он нанесет мне максимум 200 единиц урона и все. Ну вот, типа, терял соединение. Я извиняюсь за озвучку, потому что микрофона нет пока. А, он вообще сдался. Ну или вылетел. Я понял. Вот так вот мы играем с топерами. в принципе, несложно, на самом деле. Они тупят, все тупят. Скажу сразу, что нужно для ставочек. Правда, я вообще не знаю, кто то вообще смотрит до этого момента. Если смотрите до этого момента, вот вы, вот ты вот, чел, если ты смотришь, огромное тебе спасибо, и напиши в комментах, пожалуйста, два плюсика и один минусик, чтобы я понимал, что, типа, ты смотришь до этого момента, и я не зря тут что-то озвучиваю. Я общаюсь с людьми, а не сам с собой. Кстати, я в этом бою неплохо валит на аптечке, я так понимаю. А, я уже с этим челиком играл. 50 хп сразу, 50 хп с одной кувалды. Нормально, нормально. Хорошо, хоть его охранником стукнуло. Что это ему... Ну, получается, смотрите, я дал ему с кувалды, он он дал мне половину огнемета, и он, у нас типа одинаковый хп. То есть кувалды и половина огнемета это... Ну, это нечестно, аптечки нельзя так кидать. Это очень страшно. Зачем столько аптечек давать? Ну, я говорю столько, потому что я озвучиваю потом, то есть после записи. Сейчас вы все увидите. Да, идеально на мины. Вот идеально на мину упал. Вот куда еще упасть? Давай барашку еще мне. Барашку. М -м -м. Ну, без барашки это, конечно, хорошо. Не, я юзаю сейчас, я юзаю, потому что больше 200 хп на него смячел. Если бы я видел сотку, я бы ее, конечно, взял Не стал бы ее взять Можно сдаться сейчас Хотя нет, но сейчас пойдет за ресом, скорее всего Сейчас я дам ему этот Огнемет, и он пойдет за ресурсом Но я почему-то уверен, что он до него не доберется Я просто уверен в этом Давайте посмотрим Делайте свои ставки Это, кстати, вроде последний бой Да, это вроде последний бой Я просто не знаю там, что будет дальше То есть у меня редактор очень плохой я, я сейчас озвучу в самом редакторе, и я не понимаю, типа, как оно там будет, что мне говорить, не говорить, прощаться, не прощаться. То есть, если видос внезапно оборвется, чуваки, я не, ну, не хотел сказать, типа, ну все, до свидания. А, вот. Просто я не смог нормально озвучить, и все. Да, ресурс он не взял, а я сейчас возьму его. А прикол сейчас ливнет? Или он не додумается до этого? Скорее всего, не додумается. Понятно. Чувак, бестолковый, походу. Ну, типа из вредности можно ливнуть. Я бы сам ливнул, из-за того, чтобы у меня вот э, с юзом с первым. Я, ну, типа у меня первый ход, у меня лучший арсенал, и я еще юзаю.